Готовим вместе вкусный закарпатский супчик. Сытно и ароматно, для домашнего семейного обеда. Самое то, смотрите и запоминайте, как приготовить взяму, уже сейчас. Готовить взяму вы можете со свининой или телятиной. Даже на легкой диетической курочке получается вкусно. Для приготовления взямы нам понадобится парочка луковиц. Одна для бульона, вторая для зажарки, морковка, петрушка, перец и зелень. Тесто делаем из яиц, мюки и сметаны, у меня была 15%, кислинку пикантную придаст уксус, у меня был лимонный сок вместо него. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свинину порежьте средними кубиками, залейте водой, около 2-5 литра, доведите до кипения, и не забывайте снимать пену. Порежьте пополам лук, но не чистите его, так у бульона будет приятный золотой цвет. Добавьте лук к мясу. Добавьте также к мясу лаврушку и перец душистый горошком. Варите до готовности мяса, а это примерно час. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Пока варится мясо, можете заняться другими продуктами. Мелко порежьте лук кубиками, перец, также... Морковку и петрушку натрите на терке или соломкой мелкой порежьте. Добавьте овощи в бульон, проварите минут 15. Мукуру смешайте с яйцами и сметаной до однородности. Тесто получается, как густая сметана, влейте тесто в суп тонкой струникой, можете воспользоваться кондитерским мешком, в идеале, получается лапша, но могут образоваться маленькие кусочки. Не переживайте, на вкусе это не отразится. Проварите минут 5-7. Мелко порубите чеснок и зелень. Добавьте в суп и еще пару минут проварите, а затем выключите огонь. Готовую взяму подавайте, приправив уксусом, винным или лимонным соком. Это для кислинки. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Мясо 500 грамм. Морковка 1-2 штук. Лук 2-3 штук. Корень петрушки 50 грамм. Чеснок 3 зубчика. Болгарский перец 1 штука. Мука 50 грамм. Сметана. 250 грамм, яйца, 4 штуки, специи, по вкусу, уксус винный, по вкусу, или лимон, лавровый лист, 2-3 штук, перец горошком, 5-6 штук, количество порций, 5-6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья, заходите.